Если тебе нужен микрофон для записи подкастов, ведения видеоблогов или прямых трансляций, возможно даже для работы на радио, то ты попал на правильное видео. Привет, с вами магазин Rock'n'Roll и сегодня мы протестируем и послушаем динамический микрофон при Sonos PD70. Я решил не отставать от топовых обзорщиков и включил в это видео распаковку этого микрофона. В коробку вместе с Presonus 570 положили инструкцию, ветрозащиту, сам микрофон, закрепленный на держателе, и, собственно, все. Закончили распаковку. Внешний вид этого микрофона отдаленно напоминает Шур SM7V, однако сравнивать их между собой я не стану, так как это совершенно разные устройства в разной ценовой категории. Но и не хочу скрывать, что несмотря на более низкую стоимость, а именно в 12 тысяч рублей, новинка выглядит и звучит достаточно уверенно. PP70 выполнен в черном металлическом корпусе достаточно тяжелый 1 килограмм 70 грамм частотный диапазон от 20 до 20 тысяч килогерц диаграмма направленности кардиоида тип капсуля динамический как я уже сказал ранее микрофон прекрасно подходит для записи подкастов проведения стримов или радиоэфиров достигается это не только за счет привлекательной цены и внешнего вида но и за практически полное отсутствие шумов на записи поэтому абсолютно неважно будет ли рядом с вами орать Голодный код. Или через открытое окно буду доноситься звуки проезжающих машин. Этот микрофон их просто не запишет, а ваш голос останется в фокусе внимания. Не веришь мне на слово, а мы сейчас проведем эксперимент. В этой комнате стоит компьютер, в котором 5 кулеров для охлаждения. Соответственно, орет эта машина, дай боже. Однако вы слышите эти шумы? Я даже специально помолчу. А вот сейчас ровно тот же звук мы слышим на камеру а не на этот микрофон, и можно услышать, что шумов в этой комнате достаточно много, однако микрофон на них по барабану. Окей, okay, мы убедились, что этот микрофон практически не улавливает посторонние шумы, и это круто. Но как этот микрофон будет звучать без обработки? Давайте протестируем. Тестировать при сонус 5070 я буду на двух абсолютно разных картах, как в цене, так и по характеристикам. Первая карта моя основная – для работы. Наименование на нее Rubik's 22. Обзор на нее, кстати, будет в ближайшее время, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Будет очень интересно уж, поверь мне. И вторая карточка бюджетная, Behringer UM2. Обзор на нее уже есть на канале. Можешь глянуть по ссылке в описании к этому видео или ткнуть вот сюда на подсказку. Но после просмотра этого видео. Иначе будет так... Неинтересно. Первый тест на мою рабочую звуковую карту Roland Rubix 22. Голос не обработан. От микрофона я нахожусь на расстоянии примерно 10 сантиметров. Давайте я попробую отодвинуться примерно на 30 сантиметров. Итак, я в 30 сантиметрах от микрофона. Слушаем, как он записывает голос. Голос, напоминаю, без обработки. Сейчас я немного добавлю громкости, дабы понять, заходит комната или нет. Сейчас мы пишем голос на более бюджетную звуковую карту Behringer UM2. Я также нахожусь от микрофона в 5 сантиметрах. Давайте попробую отодвинуться от него на 30 сантиметров. Послушаем, как карта справится с записью голоса на такое расстояние. Итак, я в области 30 сантиметров от микрофона. Я вижу по дорожке, что она записывает очень тихо, поэтому приходится говорить громче соответственно. Сейчас я усилю дорожку на несколько дБ, и мы послушаем, добавились шумы к записи или же нет. Слушаем. Я бы спел, но петь, к сожалению, я не умею, поэтому ограничился простой записью голоса для тестов. Надеюсь, вы услышали разницу. А как вам звучание этого микрофона? Напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, очень интересно прочитать. Серьезно. Лично меня его звук и малошумность вполне устроила. Если бы не мой основной микрофон B1 Pro, то, возможно, я бы оставил его себе. Ну, так как у меня уже есть, в принципе, нормальный микрофон для домашней звукозаписи, то это устройство может достаться вам. Ссылки на него в описании к этому видео, как и, в принципе, все остальные ссылки. Ну а если видео вам понравилось, то нужно сделать несколько действий. Первое, подписаться на этот канал. Второе, поставить лайк этому видео. И третье, написать какой-нибудь забавный комментарий. Можно не забавный, а вообще любой. Главное, чтобы он был. Потому что именно ваша активность способствует тому, насколько часто будут выходить ролики на этом канале. Чем больше вашей активности, тем больше роликов. Давайте работать в тандеме. Для вас это видео подготовил я, Глеб. Увидимся в новых видео, ребята. Пока, мюзикмены. Пока.